Узел среднего или австрийский проводник. Одеваем веревку нашу на руку, делаем оборот, крест-накрест видим, да? И делаем еще один оборот, точно так же, как и я делаем, да? Все, рисунок у вас должен получиться точно такой же. Теперь веревку, которую у нас сверху и ближе к пальцам, пропихиваем под остальными вот сюда. Вот сюда мы ее пропихиваем, держим ее, вытаскиваем нашу руку и затягиваем узел. И получаем узел среднего или австрийский проводник. Узел у нас применяется в альпинизме для организации точек крепления на базовые веревки, для самостоятельной страховки или крепления в связке какого-то либо предмета или участника. Его можно завязать при поврежденной Веревки. Что я не понял? Да, когда у нас веревочка где-то повреждена, а нам ее нужно дальше использовать. Допустим, здесь она стала бархатиться, да? Мы берем и на этом месте вяжем этот узел. Завязали. У нас получилось вот здесь вот обрыв веревки, допустим. И все, мы спокойно дальше используем веревочку которая у нас вот здесь оборвалась.